Пожалуйста, кто-нибудь мне скажет, почему только сейчас разработчики мобильной колды так активно перерабатывают и совершенствуют игру? Добавляют новые анимации, новые озвучки и механики. Почему бы этим не заняться чуть раньше? Но на самом деле я рад, что какие-то попытки перемен предпринимаются, а какие это перемены... Сейчас разберемся. Здорово, мужские мужчины! Конечно же, опустим моменты с новым сезоном Call of FIFA Turbo Soccer Mobile, ибо там нет Кержакова и Сычева, а сразу же нырнем в парочку интересных механик, которых никогда нигде не было. И вот опять. Итак, теперь различать вражеских снайперов мы будем еще веселее. В общем, если соперник будет хардскопить или другими словами долго стоять в прицеле, то появится вот такой блик, который будет служить своего рода предупреждением. Такую функцию разработчики решили сделать непринудительную, то есть эту фишку можно отключить и включить по желанию. Думаю, желание у вас появится это сделать, как будто чел на том рубеже моргает нам фарой. Причем самое удивительное – то, что если противник случайно зайдет в прицел, когда он будет за стенкой или укрытием, то такое же охренительное освещение от него будет исходить. Сейчас вы видите, как соперник как раз таки стоит за стенкой и скопится. Я думаю, здесь комментарий вообще излишний. Также забавно видеть, как это самое свечение пробивается сквозь текстуры. Опять же, я надеюсь, вам это видно на повторе. Откровенно говоря, такая анимация немного не дает и хочется верить, что ее чуточку подправят. Также для общего развития, да и чтобы вы были супер-пупер-прошаренными э, дядьками, хочу сказать, что такая фишка с бликом срабатывает где-то на 40 метрах, и такой мув будет полезен против кемперов. Чтобы активировать фонарь, нужно зайти в базовые настройки, в режим сетевой игры, и там включить ползунок вспышка вражеского тактического прицела. Даже если вы играете на низких настройках графики, такой прикол у вас все равно будет работать поэтому обязательно его включайте чтобы уберечься от супер скилловых снайперов едем дальше. Ладно, здесь я оглушающей гранаты задел только одного парнишку. Но фишка далеко не в этом. Именно вот эту анимацию тактического броска левой рукой нам добавили в колденеч. Включается она точно там же, где и предыдущий параметр с фонарем. Но не спешите бежать и ее активировать. Вам нужно кое-что перед этим узнать. Ну, во-первых, анимация действительно классная по визуалу. Ее наличие уже большой жирный плюс в копилку разработчиков. Но, к сожалению... Опять все не продумано. Объясню. В сетевой игре Modern Warfare 2 а большинство играет с тактическими гранатами по типу оглушалок и слеповушек. Все потому, что время срабатывания у них очень приятное, и в жарком моменте это может не кисло так зарешать. Для справки, нажав кнопку броска оглушающей гранаты в МВ-2, вся анимация с разрывом бросалки составит 2 секунды. А теперь взгляните на это в мобильной колде. Это была оглушающая граната, и здесь full анимация от начала броска до срабатывания занимает 3 секунды. Казалось бы, 1 секунда, но как же много она решает в таких динамичных боях. Выход небольшой все-таки есть, ибо у нас еще в арсенале есть флешка, и вот уже у нее full анимация составит 2,3 секунды. Не как, конечно, в МВ-2, но уже что-то. Минус, конечно, ослепляющей гранаты в том, что противник остается таким же подвижным, как и был. Просто краткосрочно ослеплен. А плюсы оглушающей гранаты в том, что она тормозит противника, тем самым делая его хорошей мишенью. К тому же особо не зафокусишь оглушающую гранату, а вот флешку можно. Если вдруг тут есть ребятки, которые думают, что я нагнетаю, то просто вот давайте-ка смотреть сюда. Разработчики, срочно поправляйте анимации. Все же по данной механике, брата-братья, я вам дам один дельный совет. Но сперва дам совет вступить в охренительный клан Байлдскил. Прямо сейчас ребята собирают составы для скримов и турниров в королевской битве. Также ищут ребят для клановых войн. Самым активным дарят подарки в виде боевых пропусков и не только. В общем, что тебе нужно сделать? Переходишь в дискорд, ребят. Ищешь чат-канал, набор в клан. И по вот этой форме оставляешь свою заявку. Теплое общение, киберспортивное будущее и новые друзья ждут тебя в бодрящем клане WildSkill. Вступай. Ребята, действительно топ. Хоть у нас и есть такие тайминги с оглушалками и флешками, они все-таки по-прежнему очень хорошо подходят для режима найти и уничтожить. С таким временем их дальность использования повышается. Мне же игроку точек и опорки такая штука, конечно же, не очень импонирует, потому что все там происходит супер быстро. И хотелось бы все-таки тайминг, как в Modern Warfare. Ну что, самые башковицы уже поняли, что лучше использовать с такой вот анимацией в динамичных режимах. И это, конечно же, газ. Граната. Про дым умышленно не говорю, так как с ним лучше играть без этой анимации. Так вот, преимущество, конечно же, на лицо. Сама по себе газуха очень имбовая тема, а с этой механикой она раскрывается максимально по-новому. Проблема новой штуки в том, что нужна сноровочка все-таки, чтобы более-менее точно кидать гранаты в указанную область. От чего, откровенно говоря, такой мув подойдет далеко не всем. Кстати, запомните, что тактический бросок гранаты не будет работать. Если у вас в руках какой-нибудь режек, тут тоже какая-то анимация, кстати, непонятная и сломанная. Ну что, а теперь поговорим про метательные топоры, которые типа бафнули. Наверное, с новой фишкой быстрого броска они вообще по-любому сейчас имба. Слушайте, <noise> я может что-то не понимаю, но что-то у них с точностью анимации это явно. Если что, это расстояние в 10 метров. Ужасно ли это? Да просто кошмар. В рейтинге с такой кривой анимацией вообще нечего делать. Только КД сольете, как и я, когда все это записывал. Если вы по-прежнему думаете, что с анимацией все норм, тогда вашему вниманию предоставляю самого быстрого парня на диком западе, который успевает перезаряжаться и параллельно откидывать три метательных топора. Занавес. Крутые ли нововведения? Да оху. Жаль, не доведены до ума. Мне, как игроку, конечно же, грустно за все это, но по фану можете обузить сломанную перезарядку с топорами. Правда, не знаю, будет ли это профитно, так как тут топоры летают по какой-то космической орбите, а не по вот этой вот прицельной. Во всяком случае, надеюсь, это пофиксит, ибо это только начало сезона. Кстати, за фишку с перезарядкой и метанием топоров спасибо брата-брату из моего телеграм-канала. Ребят, если вы еще какие-то приколы знаете или хотите одним из первых смотреть новые эпизоды, то обязательно подписывайтесь, ибо YouTube бывает лагает и не отправляет оповещения. Это очень важно. Обязательно пишите в комментариях, как вам новые анимации и вот эти всякие механики. Все обязательно прочитаю. Но ну, а это был Огнянский. Все только начинается.